Видеоролик. Последние километры марафона. Ты тёма, давай! Не падай, тёма, давай! Давай, давай! финиш, финиш, давай, тёма, хорошо! Давай, уходяй, уходяй, Это у нас техническая тренировка на ловкость. Прохождение поворотов и это. Быстрота движений. Так, ну, давайте, хватит. давайте, давайте, дорогие мои! Так, пошли-пошли. Олег впереди уже. Недалеко не Олег уже. Молодец, Сюша, молодец. Давай-давай, подержись за ней там. Молодец, молодец. Немножко подбежала, немножечко, легонечко. Для твоей подготовки молодец, молодец. Так, Ксюша, после финиша. Помаши лапкой. Правой. Два километра прошло. Всего. Сколько? Два раза? Нет. Больше. Три. Это Артем после финиша. Как ваше впечатление, Артемушка? Чудесно. А? Чудесно. Чудесно. А ваши Олег? Хорошо. Как вы бежали? Нормально. Нормально? Да? Да. Как ваша подготовка? Как вы оцениваете? Средняя. Средняя, да? Понятно. Так, Ксюша, вставай, вставай, вставай. Не прямо по транспорту доедет до художника мелкую зарубину. Молочинка, молочинка, молчинка. Все, все, все, подъемы кончились. Подъемы кончились почти. Молчинка, давай, давай, давай, все, финиш, финиш, финиш, финиш. Повнимать, с одной стороной Викуля, давай, давай, потерпи. Все, давай. Ну, было... Ага, хорошо, понял. Вера! Вера! Вера! Вера! Вера! 339-й Ирина Михайлович, Республика Беларусь, 340-й номер Маргарита Князева, Владимирская область, 341 номер Ирина Никешина, город Силь. 342 номер Валерия, Евгеньевская, Республика Карелия. 343 номер Валерия, Шаповалова, Мурманская область. 344 номер Александра Иванова, Новгородская область. 345 номер Галина Разумова, город Мурманск. 346 номер... Анастасия Тарасева, номер 11 минут, 1 секунда. Молодец, давай-давай-давай Ксюша! Кирилл, Кирилл, Кирилл! давай Кирилл, Полина, Полина, Полина. Кирилл! Да, сейчас, сейчас, сейчас.